Смоленск, Нижний Новгород, Казань, а теперь еще и Москва. Неподалеку от столицы прошел четвертый этап чемпионата России по шоссе и на кольцевым автогонкам. Лучшие машины, лучшие пилоты, лучшие команды и напряженная борьба на трассе. В воскресенье гоночный день открывали спортпрототипы CN. Этот класс объединяет миджеты, прототипы серии Legend и шорткаты — российскую вариацию на тему британского спорткара Lotus 7. Все очень весело, нету АБС, нету трекшенов под 200 сил на 600 килограмм и дешево. GT4 это все хорошо, классно, но куда приходить молодым ребятам ехать э, гонки после суперкарсам? Сюда у нас даже даже резина дешевая относительно. В классе Super Production за рулем Субара выступала юная звезда российского автоспорта, воспитанница программы SMP Racing Ирина Сидоркова. Хороший старт, и, в принципе, сразу с пятого места удалось выйти в тройку лидеров. Конечно, хотелось добраться до лидера, до Ивана Чубарова, но, к сожалению, были некоторые технические трудности, которые не позволили этого сделать. Пришлось чуть-чуть сброситься, чтобы сохранить хотя бы серебро. Живая легенда российского автоспорта Владимир Черевань выступает сразу в двух классах. Причем в одном из них на гоночной классике. Он, как не скрутить, он энерговооруженнее, чем даже мой Туринг Лайт. В этом автомобиле порядка 230 лошадиных сил. Он даже будет быстрее, чем класс s 1600 а если ему синики прикрутить, он будет близко ехать к Турингу, Лайт. Заводская команда «Лады» выступает на обновленных «Вестах». Машина новая и отличается от прошлогодней машины, это аэродинамика. Новая подвеска у этой машины, улучшена система охлаждения. На прямых за счет аэродинамики стала быстрее машина, где-то на 5-7 км в час. Вот. Это ну, дает такое хорошее преимущество. Одно из лучших качеств нынешнего чемпионата – непредсказуемость. Прошло сейчас, получается, четвертый этап. У нас было больше четырех ну, разных победителей в гонках. Нам даже человек шесть, наверное, побеждало. Так и должно быть в спорте. Не должно быть, чтобы только один человек выиграл и так далее. Впрочем, в классе Туринг лукойловцы не дали шанса своим основным соперникам из «Лады» спорт «Роснефть». В категории Туринг Лайт первым пришел Николай Карамышев, в классе GT4 лидировал Денис Ременяко, а Владимир Черевань стал лучшим в одном из подклассов SMP History Cup.